Привет, ребят. Короче, история такая, что первый онлайн тренинг, который я купил у Вовы, это было 7 лет назад. Это был онлайн-тренинг. Я занимался э, смешанными инопорсами на месяц. Да, два месяца занимался. Вот. Э, ну, так сейчас для себя. Вот. И там произошла такая ситуация, что мне тренер говорит, типа, чувак, покупай кимоно и будешь выступать на соревнованиях вот а я понимаю что я эти деньги короче копил на онлайн тренинг у вовы с обедов да с обедов я мне было 17 лет я копил именно после обедов короче сколько Но, а, сколько, времени копил? Очень... Ах, сколько, сколько ты по времени садек, голодов, сколько, да? Ну, месяца-два, наверное, так и точно. То есть у тебя была такая цель, что ты голодал два месяца? Да, да, да. Вот. И, короче, тут получается такая ситуация, что, типа, либо ты покупаешь кимоно, вот, либо идешь там онлайн-тренинг. Он, Он тебе сказал, тренинг. У меня в голове была такая ситуация, но ты выбрал купить онлайн Да, я купил онлайн-тренинг. Таким вот голосом говорит тогда. Вместо с кимоно Санёк купил онлайн Да. И самое... Самый трэш, короче, у меня друган Саня, привет тебе, кстати, смотри. вот когда он узнал, что я записываюсь на онлайн тренинг он такой, типа, слушай, типа, давай сделаем так, типа, я хочу с тобой, но у меня нет денег. Я говорю, а, ну тогда, типа, как, как, как тогда будем поступать? разделен, да? Да, давай. да, не-не, он, короче, пошел в магаз, короче, сделал пиджак. Э, За 5 кустарей. И его мне, говорит, вот типа, тебе пиджак, и, соответственно, будем просто типа. Осуждаем, осуждаем. Да, так и делать никогда. Не привезли. Да, это реальная история. Такая вот мотивация просто у людей была. У меня я купил с обедом, короче. Настолько было желание, да? А чувак просто Ты не пожалел, Саня, об этом? Да нет, я вообще ни не сроку не пожелал, потому что, ну, по сути... Потому что мы сейчас вместе не в бане. <свят> вот до чего <свят> дошло, нет, да? Нет, это следствие того, что да. Санек как бы выучился, все хорошо делал, потом еще пришел к нам на практику, потом еще прошел практику и приходил еще помогать. И, в общем, так люди попадают в тусовку, как бы, да, то есть и лучшие, и кто там старается, кто круто себя показывает, мы всегда рады с ними потусить. Вот, и сейчас мы сидим в бане. Да, и я скажу, ну, то есть, немного давали, что, по сути, как бы, если бы я тогда купил кимоно, ну, или как называется, что да, купил бы дрочером в кимоно был бы, да, да, я был бы просто дрочером в кимоно, по сути, моя жизнь бы там никак не поменялась, и я просто бы, ну, выступал бы на соревнованиях, там, типа, окей, ну, может быть, добился каких-то результатов, но, ну, может быть, стал бы чемпионом может быть, жил бы на миллиард долларов в месяц, ну, да, ну, ладно, на свои яхты. Сотметровым. Ну, ну и как бы... Да нет, Санек, правильно, ты тогда правильный выбор сделал. А, кстати, ты сейчас думаешь правильно или нет? Оглядываешь назад. Сто процентов. Или ты сейчас вспоминаешь то кимоно? Не, ни в коем случае. Да? Вообще даже... А как же даже история вот Санек? То есть Санька недавно женщина, там, допустим... Женщина возила его девушка молодая, 25 лет, ему чуть помладше. Она возила его... Народ. куда? В Дубай в Дубай. В Дубай. А как же вот эта история, что они там сидят и говорят, женщины, они хотят там отжать. То есть так не знаю, твою ладу калину, Как эта история? Как же это же не, не состыковывается? Как так? Женщины, они все злые, хотят отжать, нет? Нет, это нифига не так. Она сначала у других отжала, короче, денег на нашу сейчас в Дубай, да, и, короче, не та вот такая. То есть это и так, да? Ну, просто я хочу сказать, мысль, что... Пока вы так думаете, пока вы там сидите дрочите, нормальные чуваки, такие как я, просто берут, подходят. Это был просто спонтанный, обычный подход. То есть, ну, подошел, заинтересовал, вызвал на свидание. Вот. Ну, пока, пока вы думаете, а что. что... А, нет, Ну, а был. Слушай, ну это было в кальяной. Как бы, окей, я пытался, но как бы не получилось, но при этом она как бы... Ну, то есть что не второе она пришла, что-то бывает. Да, ну, вернее, на третье, давай так. Она сразу на третье пришла. Да, я пять, на, на третьем все. И, короче, пока да, вы там думаете, что такие, типа, бабам нужны только деньги, ваши ресурсы, ну, окей, думайте, но. У меня и вот то это по-другому. Да, по да. Все, давайте, опять ну, Надо показать, что не постановочное да, видео, это да, снимала, что мы в реальной пане, как бы не ради этого снимала, видео пришли. это. Это Артем и Тигран. Это Саня. Это я.